В интернете полно старых статей, которые рассказывают, как Леонид Волков, второй человек в штабе Навального, будучи женатым мужчиной, домогался молодой незамужней девушке по имени Катя Потюлина. Она также работала в этом штабе, и надо сказать, что Волкову очень повезло, что Катя его отшила, иначе по завершении строительства настоящей демократии с независимыми судами, его потом под старость могли бы загрести в тюрьму на 20 лет за харасмент на рабочем месте. Короче, отношения не сложились. И тут в штабе Навального появился молодой перспективный сотрудник Максим Кац, к которому вышеупомянутая девушка отнеслась с намного больше симпатией. И вы знаете, я ее понимаю. Если бы я был девушкой, то между Волковым и Кацам тоже без вариантов выбрал бы Каца. На почве неразделенной любви возник демократический конфликт, который Алексей Навальный решил авторитарным способом. А именно из штаба выперли и Максима, и Катюшу, да еще и долго кидали им в догонку какашки. Именно из-за этих какашек Илья Варламов я опубликовал версию Максима и Кати в своем живом журнале. Но сегодня там уже все почищено, и как оно было на самом деле установить трудно. Но половина из этой истории точно правда, потому что в конце концов Максим Кать, как порядочный молодой человек, на Кате женился. И тут нам остается за него только порадоваться и пожелать долгих лет совместного счастья и много-много маленьких детишек. Потому что девушка действительно замечательная, и если уж уезжать из Израиля в Россию, то именно из-за таких девушек. А строительство демократии не сошлось клином на Алексея Навальном и его штабе. Всегда можно собрать новых людей и создать новые штабы. Места на земле всем хватит, надо только уметь правильно делиться. Богу Божие, Кесарю Кесарева, Волков Навальному, а Катюша Кацу.